сорт острого перца Тринидад Смотрите, скорпион переводится как Тринидад, восходящий скорпион такое название он получил потому что его стрички когда растут, поднимаются так, посмотреть вверх они все растут вверх потом они со временем от веса опускаются этот сорт относится к виду Капсикум чиденс. Это довольно острый сорт. Острота такого сорта от 700 до 800 тысяч по шкале Скобелла. Очень и очень острый. Этот сорт родом из Тринидада. Этот сорт является очень продуктивным. У него очень и очень большое количество плодов. Такие вот даже у меня есть маленький. И он тоже весь усыпан плодами Сорт так называется Потому что все его плоды Направлены вверх Лицом вверх к Направлению к солнцу Потому Сорт получил название Восходящий к солнцу Высота растения Может достигать От 30 сантиметров. У меня он вообще маленький полутора метров полтора метра это уже когда растения двух трех летней годовалости а маленькие растения могут самое больше достигать до 70 сантиметров на первом году жизни а там же со временем они будут расти все выше и выше вкус плодов цветочно фруктовый очень приятный плоды созревают от зеленого вот один есть такой от зеленого до оранжевого и потом до красного цвета этот сорт можно выращивать как на подоконнике так и в открытом грунте он дает очень очень большое количество плодов очень продуктивный сорт я советую такой сорт выращивать у себя очень маленький кустик но с очень большим количеством плодов кустики могут быть разной высоты все зависит какое количество в вашем горшке будет земли. Я советую вам выращивать этот сорт. Высота кустика будет зависеть от того, насколько литр у вас горшок. Чем больше горшок, соответственно, тем куст будет выше. Вот, довольно имеет довольно толстый ствол. Видите? От земли до развилки сантиметров 17, наверное, 18. Вот такое вот количество плодов. Часть плодов я уже снял. Вот я его обрезал. не необрезанном состоянии. Он был очень-очень пышный, очень большой. Вот такой вот красотец. Так что советую выращивать такой сорт у себя дома.